Приветствую вас, дорогие участники проекта «Фаберлик Рост». С вами Лариса Архипенко, и мы сегодня поговорим о прямом методе рекрутирования в Инстаграм. По сути дела, мы разберем воронку продаж и определим объем работы, который нам необходимо выполнить, чтобы партнеры шли в вашу команду. Как мы знаем, Инстаграм сегодня работает только с VPN. Я хочу остановиться на два VPN, которыми пользуюсь я и мне не нравятся. Это VPN RedCat, вот такой код. Это VPN Super. Вот такой у него, такая картинка на голубом фоне ключик. Возможно, вы пользуетесь какими-то другими VPN, их много. И, может быть, какие-то вам нравятся больше. Единственный момент... А когда вы будете переключать VPN, допустим, какой-то не работает да, сегодня, пожалуйста, не подключайте несколько, потому что Инстаграму это очень не понравится. То есть, какой у нас алгоритм? Значит, первое, мы включаем VPN, создаем рабочие страницы. Обязательно создаем рабочие страницы на электронную почту, которая не привязана к основной аккаунт где-то 4-5 страниц на одну почту. Бывает такое, что девочки создают рабочие странички, электронную почту у них не запрашивает Instagram, но имейте в виду, что в этот момент, когда у вас не запрашивает ни телефон, ни электронную почту Instagram, вот вы создаете аккаунты новые, они автоматически привязываются к вашему основному аккаунту и к вашей электронной почте, на которую у вас основной аккаунт. Поэтому здесь будьте очень внимательны, пожалуйста, сразу же нажимаете кнопку «Электронная почта». Какая-то у вас может быть вторая почта, или вы создаете ее специально. Почта может быть даже на e не обязательно на Gmail делать. И создаете 4-5 страниц на одну почту. В шапке профиля рабочей страницы мы ничего не пишем. Там у нас должна написано быть только фамилия, имя, 9-12 фото. И э, фото, ну, конечно, да, где вы красивая, да, вот, э, ну, в каком-то приятном месте, да, в таком, чтобы, ну, вот, прям вот, хотелось на эти фотографии смотреть. И э, здесь очень хорошо то, что можно выкладывать повторяющиеся фото. То есть, допустим, вы выложили 9-12 фото на один аккаунт, берете следующий аккаунт, выкладываете те же самые фото. Абсолютно здесь ничего такого нет, что это вот прям, что плохо, да. Нет, просто это рабочая страница ваша, и то есть не заморачивайтесь здесь фото. 9-12 фото, они могут повторяться от одного аккаунта на другой. Очень-очень важно что, то, что нам нужно сделать классную аватарку. Классная аватарка – это важно для любой соцсети, для Инстаграма. Особенно важно, Почему? потому что Инстаграм вообще изначально создавался, как мы знаем, средства для выкладывания фото, да, и потом уже стали там развивать бизнес, там добавили разные опции и так далее. Значит, аватарку мы ставим очень красивую, где вы, возможно, улыбаетесь, да, в каком-то хорошем настроении. Аватарка, чтобы была яркая-яркая, чтобы прямо вот хотелось вот так вот раз нажать на нее и перейти. А, ну вот опять я сделала такой же... По сути дела слайд, еще раз хочу на нем остановиться, что аватарка – это залог успешного рекрутинга. Если у вас не будет красивой, яркой аватарки, то рекрутировать гораздо сложнее. А сейчас немного поговорим о брендовой странице. А здесь мы да, даем описание профиля. А, даем ссылку на регистрацию. А, мы, конечно, выкладываем новости компании. Мы можем выложить награды компании, патенты, Фаберлик. Создаем сторис. А, как мы знаем, сторис можно сохранить потом в папку Актуальная. <coughs> И у нас красивенько выйдут наши актуальные. Да? То есть мы выбираем сторис, которые нам нравится, которые мы хотим закрепить. По сути дела, это просто закрепленная сториз. Ну или актуальная. Создаем Reels. Как мы знаем, это видео Reels. Все это дает дополнительное продвижение нашей брендовой страницы Instagram. Почему еще важно ее так хорошо вести? Потому что люди, получив предложение с ваших рабочих страниц, они будут вас обязательно искать, ваш основной аккаунт. Они его найдут без труда, и нужно, чтобы он был хорошо, красиво упакован. И еще такой момент. Сейчас идет такое, такое как бы веяние, да, что не нужно слишком все так вот делать лакированно, да, чтобы вот все-все-все было, ну, грубо говоря, вылезано да, в этом аккаунте. Все равно где-то у вас все-таки должны быть ну, такие посты, может быть, или Reels, или Stories, где вы о чем-то размышляете, например, о какой-то книге, об интересном фильме, просто о какой-то допустим какое-то мнение вы можете свое высказать, где вот вас, вот именно вот эти вот вещи будут характеризовать вас как человека. Для чего это надо? Чтобы люди вас воспринимали как человека. Не просто как лидера, да, но и как человека, к которому можно обратиться, к которому можно, например, написать, я вот там работала недавно, ну, в компании, далее, в другой компании работала, но я сейчас хочу попробовать Faberlic. то есть чтобы, ну, даже элементарно, чтобы вы не выглядели как бы злая, да, что злая какая-то вот такая вот она вот все вот так дает, или э, э, э, э, какая-то девушка, все у нее правильно, что как бы бо, бо, ну, боишься подойти, да, просто покажите, что вы человек. Значит, что важно, важно, да? Мы, по сути дела, занимаемся методом прямого рекрутирования. Здесь нужно знать цифры. 100 сообщений, если мы отправляем с аккаунтов, значит, у нас идет 1-2 регистрации, может быть, 3-4. У нас должна быть верно определена целевая аудитория. Аватарка, видно наше лицо. И количество сообщений. То есть количество сообщений, вот 100 сообщений, на которые мы ориентируемся, это 1-2 регистрации. Очень-очень важно. Сначала мы должны подписаться на аккаунт, затем мы отправляем сообщения. Некоторые девочки не подписываются на аккаунт, высылают сообщения, и Инстаграм их блокирует, и они не понимают, почему. Да? То есть они не нарушали лимита, но они заблокированы. То есть сначала подписываемся на аккаунт, и затем отправляем сообщения. С одного аккаунта 10 сообщений на 11 сообщение аккаунт будет заблокирован. Я хочу сказать на своем примере, как у меня было. Я работала с аккаунтов третью неделю, у меня было несколько аккаунтов. И я решила, да, наверное, мне надо уже больше отправлять. И отправила 11 мне еще разрешил Инстаграм, а на 12 аккаунт у меня заблокировали. Мы работаем методом адресного рекрутинга. Это самый легкий рекрутинг, и он круче личного бренда. Людям иногда сложно написать в личку. Вот о чем я вам говорила да, на первоначальном слайде, что люди, люди не все могут взять и написать. Я вот, ну, спросить что-то, да, или что я хочу вот в бизнес, там, или зарегистрироваться, просто хочу для себя. И когда мы с рабочих страницами делаем предложения, они нам говорят, да, я хочу, мне это интересно, я попробую. Очень важно, нужно смотреть, сколько мы реально работаем. То есть, когда мы начинаем работать, мы должны сначала отправить сообщение. То есть, допустим, взять 5 аккаунтов и пройти, То есть, с каждого аккаунта 10 сообщений. Даже если нам будут э, уже ответы, а они будут, э, кто-то будет спрашивать что-то. Или уже будут люди готовы пройти регистрацию, или уже пройдут эту регистрацию. Мы вот прямо должны с пяти аккаунтов сделать вот эти, эту рассылку. Не залипаем на красивые картинки, на котиков, там, на цветочки, на какие-то рецепты, просто сидим методично работаем. И, конечно, рассылка сообщений – это навык, который прокачивается, в принципе, как в любом деле, да, как мы знаем. Имеем всегда позитивный настрои. Сама система рекрутирования, она, собственно говоря, состоит из семи сообщений. Первое – это сообщение, ну, первое наше самое сообщение. Я дам э, чуть позже примеры сообщений, которые работают хорошо. Второе сообщение – про суть заработка. Если человек не отвечает, мы спрашиваем, успели ли вы изучить информацию. Если человек не отвечает, мы спрашиваем, видимо, у вас нет времени – Пятое сообщение, был ли у вас опыт работы Фаберлик? Шестое мы отправляем маркетинг Фаберлик и седьмой оставляем контакты. На своем примере я хочу сказать, на своем опыте, что м, я отправляю первое сообщение, отправляю, э, мне когда человек говорит, «Да, что чем вы занимаетесь, да, что это такое, что это за работа, я отправляю суть заработка, и после этого у меня уже идет регистрация. То есть вот до этих сообщений, ну, да, конечно, у меня есть, которые не, не отвечают, и я спрашиваю, успели ли вы изучить информацию, иду уже дальше, да, вот этими сообщениями работаю. Но обычно хватает двух сообщений, и человек говорит, я, мне это не интересно, я там не хочу это делать, либо он говорит, да, мне интересно, я, я хочу попробовать значит, заняться бизнесом Фаберлик. Где же нам искать людей? Как мы знаем, реклама на Россию запрещена в Инстаграм. Но это с одной стороны грустно, а с другой стороны это классно. Почему? Потому что компании Faberlic практически нет в Инстаграм. Наша аудитория это девушки, женщины. Мы ищем большие группы, все, что связано с детками, массажами, развивающимися развивающими играми, блогеров, которые рассказывают о детях. Это может быть любое хобби, это может быть ваше хобби: шитье, вязание, комнатное растение, огородничество. Так, например, мы можем выбрать какие-то группы, пускай это будут тортики, похудение, фитнес, рецепты, здоровье, но обязательно мы смотрим количество подписчиков и количество лайков и количество комментариев. Очень бывает, вот как бы встречается такое иногда, что огромный аккаунт, да, прям вообще там миллионы подписчиков. Лайки вроде как бы есть, но их маловато для такого количества. Комментариев еще меньше. И скорее всего, что здесь ну, аккаунт вот как бы не очень такой живой, да, и аудитория у него, видимо, такая же. Можно работать по магазинам, розыгрышам, цветам, флористике, вязанию крючком. Вот такой лайфхак. Заходим к блогеру, подписываемся на него, выходят рекомендации других блогеров. Верху, да, И мы переходим на них и уже видим, что если сам Инстаграм ну, предлагает эти аккаунты, они живые, они рабочие, по ним, конечно, можно и нужно работать. Смотрим там свежие комментарии. Если свежий комментарий кто-то оставляет, мы можем прямо перейти на этот аккаунт и сделать ему предложение. Ну, вообще на самом деле основная задача нашего предложения продвинуть идею заработка. Идею заработка с в партнерстве с компанией Faberlic. Да, очень классно, очень классное, конечно, предложение на дисконт, на скидку, но сейчас людей очень сильно интересуют заработки. И в свете событий, которые происходят в мире, компания «Фаберлик» — это российская компания, как мы знаем, люди сейчас понимают, что это, это актуально, это надежно, и это как раз то, что им нужно. У нас, конечно, есть конкуренты, люди, которые тоже рекрутируют. Нам нужно отличаться от этих людей. Вот некоторые стоп-слова, которые можно выделить и которые употребляют наши конкуренты. Это такие слова «деньги», «доход», «дополнительный доход», «бизнес без вложения», «научу зарабатывать онлайн в интернете», «пассивный доход». Конечно, какие-то стоп-слова мы будем использовать, но ограничено. Нам нужно сделать такое сообщение, чтобы человек махнул ручкой. Не нужно использовать «Ваша жизнь изменится, я много зарабатываю», но можно использовать работа два-три часа». Можно использовать «Я молодая мамочка, нашла способ зарабатывать. Хотите узнать подробнее?» Наше сообщение должно быть официальное, короткое и без эмоций. Можно попробовать и более длинное сообщение и пос посмотреть, какой будет отклик. Не идут сообщения об обучении. Берем в работу, например, такое сообщение. работа онлайн 2-3 часа в день. Если вам интересно, махните ручкой в ответ, дам подробную информацию». Или второй вариант. «Добрый день». Пишем имя человека, к которому мы обращаемся. «Заметила вас в Инстаграм, понравилась ваша аватарка, поэтому решила написать именно, именно вам. Я работаю на себя, ищу помощника, грамотного, порядочного человека, который хотел бы зарабатывать, как и я, через интернет». График свободная оплата на карту, официальное оформление. Если вам интересно мое предложение, махните ручкой, расскажу здесь подробнее. Когда человек отвечает «Да, интересно!» после э, сообщений для рассылки, то есть вот после одного из этих сообщений, мы отправляем такое сообщение. думаю видео, видеоформат для того, чтобы понять суть заработка, подойдет идеально. И отправляем ролик «Суть бизнеса», который есть в нашем проекте «Фаберлик роста». И пишем «После просмотра, если будете готовы попробовать, то просто напишите мне слово «Готово», и я расскажу, с чего необходимо начать». А для того, чтобы нам не тратить очень много времени на копирование, вставление да, каких-то сообщений, нужно скачать буфер обмена. Выглядит он вот так, на синем фоне, такая галочка. «Google Play» скачиваем. И это, по сути дела, это клавиатура, которая появляется в нашем телефоне. И в нее мы загружаем сообщение. Это все, что я хотела рассказать. И дальше я уже буду записывать видео с телефона, как именно скачать клавиатуру и как ее активировать. Всем хорошего дня. До встречи.